В отеле «Кронплаза» в Санкт-Петербурге 22-23 июня 2017 года проходит международный авиационный IT-форум, который собрал представителей более 30 аэропортов и авиакомпаний из 5 стран. Программа форума очень насыщенная, двухдневная. В первый день будет 4 сессии и 15 выступлений по практическим докладам по практическим темам, в которых эксперты отрасли рассказывают о своих решениях, о технологических возможностях, которые были разработаны в последнее время и которые уже проходят апробацию на предприятиях гражданской авиации. Партнерами форума выступили компании АТС, Panasonic, ProgressTech, ETS Consulting и группа компаний ЦРТ. Задача, которую мы сегодня перед собой ставили, это продемонстрировать варианты интеграции системы эмидационного моделирования с предлагаемой рифт системой COBRA. Эта система необходима для того, чтобы уточнить график работы стоит регистрации, позволяет уточнить количество необходимого персонала для обслуживания пассажиров в момент регистрации. Форум собрал очень много разных представителей отраслевых. Очень интересно видеть разные точки зрения, как со стороны перевозчиков, так со стороны операторов аэропорта, так и со стороны проектировщиков, которым мы и являемся. Очень много интересных тем. Сегодня поднималось и достаточно много вопросов были решены на самом форуме. Очень познавательно для, и применимо к производству, к нашему соответственно. Вот. Еще раз огромное спасибо компании Полкова за приглашение.